Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему, го Его, Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и вознося главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услышим от горы святые свои я. Аз уснух и спах, восставх, яко Господь заступит мя. Не убоюсь я от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня Боже мой, яко ты поразилась, и си, вся враждующая мир суя, Зубы грешников сокрушил и. Господний есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне прес и веки и веков, Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя. Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, что то умножились гонители мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей Нет спасения ему в Боге Его! мой, слава моя, и возносишь ты главу мою. Воззвал я ко Господу моему, и услышал он меня с горы святой своей. Я уснул и спал, но встал, ибо Господь защитник мой. Не убоюсь тысяч людей, отовсюду нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой. Ибо Ты сразил всех враждующих со мной неправедно, Зубы грешников сокрушил. Ты, Господи, даруешь спасение, И на народе Твоем благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристои веки мир. Аллилуйя, Аллилуйя. Субтитры создавал